Попадаем в самую, в самый, простите, разгар по ножовщине. и здесь галинды узбеки довольно таки легко э, орудуют ножами, но что-то вот тут как-то, знаете, все не настолько опять же однозначно получается. Вроде бы был численный перевес, но сейчас дошли до да, 2 в 2, до 21 у нас почему светится в барах теперь. А, он на сервер заходил. Понял, понял, понял. Понял, это плохо, это плохо, потому что еще и стей, теперь у нас 21 будет в барах. Беда. Беда. Собственно, момент, о котором я всегда говорил... Володя Дуримар, как известно, был любителем меня никогда не послушать Я ему неоднократно говорил, что Володя, не заходи на сервер в перерывах Потом ты можешь в барах появиться и все, И тебя оттуда потом не вытравить Это будет конец, короче Ну вот, теперь мы с вами не видим в барах кого якут Пабло здесь Дэнс не... Медитатора не видим в барах, нормально <смех> Медитатора, кстати, как раз сейчас на точке Б приговорили к смертной казни. И начинается ожесточенная перестрелка и попытки выбить от команды... На релаксе точку Б. Ну, на релаксе точка Б не выбивается, а вот Якут, кстати, вообще легко и непринужденно просто на ноге забивает всех, кто там прячется. И это нежданно негадано 1-0 за командой на релаксе. И это действительно нежданно негадано Ну, а к слову, Галь на Узбеки, как вы могли заметить, выиграли ножевой раунд и выбрали, естественно, сильную сторону, выбрали начать в атаке. То, что и должно было быть. Среди зрителей перед матчем замутить банк человека. И он кайф озвучивает, и так далее. Было бы весело. Ой, но это ж нужно математически правильно все а, рассчитывать. Клинк забирает медитатора. Снегурка. Дальше вот Снегурочка. Та самая Снегурочка 42-рус. Наваливает. Пошел на вал. Снегурочку. Не пускают на точку Б. Говорят: подожди, мы сами справимся. Ну, почти действительно сами исправляются, в принципе. Но Снегурочку <свят> <свят> все-таки убили. А, тэнкс 65 хп, и даже еще и умудрился девайсом разжиться. Но тут уже надо дефать потихонечку, на самом деле. Ой. Ну куда, Пабло? Да <свят> бомб has been defused просто вообще. Просто вообще. Но самый прикол, вы когда-нибудь видели, чтобы с МПшки пытались прострелить стену? <смех> а за все время, что я комментирую А это уже почти 8 лет, что я комментирую Counter-Strike Дорогие друзья, дважды Вот это второй раз я видел, когда с девайса, который не простреливает стену Пытаются прострелить Первый раз я видел, как человек с юспа пытался прострелить двери это что-то новенькое Якут забирает теремка, Стив, мастер забирает Якута Ну и далее у нас, по всей видимости, будет попытка, наверное, сыграть точку А Ну, на мой взгляд, наверное, было бы логично попытаться сыграть точку А Ну, конечно, не знаю, не знаю Саш, я видел, как Тёмку типс юспашил. Ну, во-во-во, ну это я имею в виду за 8 лет На моем канале это бывало настолько редко, это было всего один раз Что такой момент уж, ну, запоминается он его просто спугнуть хотел? Ну, не знаю, как можно МП-шкой кого-то спугнуть. Медитатор у нас последний остался. Смотрите, короче, АВП медитатора на точке Б. Ой, боже мой, медитатор. Многоуважаемый вы мой. Опять же, я же не говорю, конечно, что вы как игрок с АВП плохой. Но все-таки надо трезво оценивать, да, ситуацию. Во-первых, АВП на третьем раунде это пипец какая дикость и... Категорически, конечно же, не рекомендуется ее приобретать столь рано Потому что сейчас, если ее выбьют, это неоценимый просто ущерб экономике Ну, просто повезло, что гальны узбеки добрые ребята И решили как бы все, ну, типа Не занимаемся этими делами Ну, таким образом, 2-1 все-таки Ставки на сейвы медитатора. Медитатор чисто тайминги проваливает. А, бывает такое, бывает иногда, но... Ну... Смотри, зато вот сейчас выход на медитатора, и медитатор имеет возможность показать, что он действительно крут. Тем более на саппорте с ним играет Якут, который с дробовиком вообще почему-то. Но мне, честно сказать, кажется, счет не такой, чтобы можно было дробовики покупать как-то. Это, Ну как прикол не зайдет, Потому что можно так раунд проиграть, да. Но атака, во всяком случае, оттянулась. По точку Б зайти не удалось. Право по Симпл бы поспорил. Ну, Но... Симплу я бы так и не сказал. Понимаешь, Энгри? Вот в чем дело. Проход на точку А. Развалили Снегурочку. Якут вместе с медитатором остались вдвоем. Но опять же, да, вот ретейки от Медитатора. Ретейкать это прям дело с авиком, я имею в ввиду, неблагодарное, а второй еще и с дробовиком. Короче, ребята, которые пришли выбивать, это прям мощь, мощь. Бомбу подо поставили-то хоть? По длину? Бомбу поставили по длину? Зная, что там есть в.п Серьезно? О, я смотрю, кто-то очень любит рисковать. А если у... есть... <соценно> а есть дефилз да киты-то у него, черт возьми, дорогие друзья. 3-1. Поворот не туда в исполнении команды Галины Узбеки. Ну вот потому что АВП. На кой черт ставить бомбу под длину? Самая длинная дистанция на точке А, которая идеально контролируется авиком Поставить туда бомбу и потом прятаться в яме, потому что боится, что выстрелит в него АВП Ну вот, собственно, и все Выход на Б снова под медитатора, надо понимать Ну, такое себе, честно говоря, конечно, да Такое себе удержание точки Б получилось Можно было бы как-то и, и получше все-таки это организовать все дело клин. Забирает Дэна Снегурочка, с одним минусом погибает на выходе стежки Пабло последний игрок обороны. У Пабла девайса, к сожалению, нету, поэтому тут... Да даже и при наличии девайса я бы не поверил в то, что он выбьет. Поэтому 3-2. Видел инфу, что ФК-сервера обратно перешли на мою арену Это правда? Кто знает? Я вот не знаю. Не... И даже инфы такой не слышал. Но поспрашиваю у знакомых. Вообще, АВП, если играть с точки Б, ну не самая лучшая, на мой взгляд, позиция, с которой играет Медитатор. Все-таки лучше накидывать флешку в темку и занимать ее, пытаться занимать савиком, я имею в виду, Донспол. Ой, а здесь выход на Б. А здесь выход на Б и без шансов, я так понимаю, для команды на релаксе. Вообще-то, хоть, хоть кто-то кого-то там будет убивать. Снегурочка. Снова из т -шки. Снова готовится зайти в тыл врага. Теремок. Ну все, Снегурочка тут уже, к сожалению, явно не жилец. Не обижайте! Не обижайте Снегурочку! Обидели, засранцы. 3-3. Медитатор отыгрывает Б слишком закрытую. Я бы вообще бы ставил АВП на мидл. На миду от АВП куда больше профита, чем на точке Б. Ну, просто... Чисто логично, да? На точке Б дистанция в два раза практически короче, чем на Миду. И АВП на точке Б смотрится куда интереснее. Ну, теперь экономический <laughs> медитатор. <laughs> Великая ботская позиция. Каждый раз, кстати, вот поставьте просто по приколу в КС 16 ботов за КТ. Там всегда будет хотя бы один бот сидеть. <laughs> Это прям реально факт. А куча гранат залетела на точку А, на этой куче гранат подорвался Дэн, следом застрелили Снегурочку, ну и точка А потеряна уже, по всей видимости, безвозвратно. Тэнкс забрал Савика Пабло и успел у нас Медитатор проскакать, ну выжить только не успел, к сожалению. Три-четыре. Гальны Узбеки вырываются вперед, и это естественный абсолютно ситуация в реалиях данного матча. Ребята, все-таки в сильной стороне, и так все-таки и должно быть. Инферно банан до того, пока не протухнет, нюк девятка трейн под собакой. Вот все позиции медитатора на дев карту. Жестко. Тускан дом или б он на любой карте в закрытую сидит. Почему 21 показывается как живой? А потому что он зашел во время перерыва на сервер и вышел. Их ХЛТВ багануло, показывает, что он как бы в игре. Поэтому я говорю админам, никогда нельзя заходить на сервер, если он админ Но я понимаю, что, возможно, хочется поиграть, но После того, как заходит админ на сервер, и когда он с него выходит Нужно потом карту перезапускать по новой Чтобы лог ЛТВ очистился Увы А еще мираж под выходом с ковров Б-кухня Да-да-да-да-да, модельки снова забыл, да да, написали мне уже вот сейчас, как раз и Александр написал, и Радо, по-моему, да, писал. Забыл. Я снова их забыл поменять. Но уже на этой трансляции, опять же, я поменять их не сумею. Потому что для того, чтобы они изменились, все-таки нужно будет ä, перезапускать КС. И придется очень много чего перенастраивать. Так что да, сегодня играем, смотрим, точнее, опять с дефолтными. Но завтра обещаю, будут красно-синие. Дэнкс со снайперской винтовки вырубает Дэна. Снегурочка с юмпом. Вот это вообще поворот. Минус Пабло. Ну, тут я не знаю, честно. Можно, конечно, до бесконечности... <сотор> смотри, медитатор. Смотри, у него перед носом бамбу поставили. Сидит. Смотри, сидит. ай -яй, яй яй яй Пушка вообще, смотри. Это ниндзя-дефьюз просто. Диффузов. Диффуза есть. До Талова надо просто сидеть. О, мой бог! Рано, главное, только не уйти. Ай, блин! Почти! Почти! Как же это было бы у матова, дорогие друзья, если бы он раздефал ее! Ай-яй-яй! Это был бы момент года просто! Ай, черт возьми, вот если бы чуть-чуть подальше отбежали бы игроки атаки, как бы сейчас медитатор резко поднял бы свои рейтинги? Мы только вдумайтесь. Не ставь, плиз, красно-синий, потом люди думают, что с ними играть можно. Не, ну смотрите. Э, ре ре ре кве кве, кве. Ведь, э, Я еще и раньше с ВХ включенном стримил. Что ж, люди теперь подумают, что и с ВХ можно. Ну, мне просто так удобнее. На самом деле, с красно-синими модельками, да, они чуть сильнее выделяются. И мне чуть лучше это видно с точки зрения красоты моментов всех, которые я могу показывать. Да, потому что, на ну, мне больше в глаза бросается, чем... Стоковые модельки зеленоватых водолазочек, да, которые сливаются на некоторых текстурах. Ну, и плюс, опять-таки, они фирменные, у них на спине на FTV написано, поэтому. Они делались для меня под заказ. Я постоянно. Я за это в свое время вообще-то деньги платил, поэтому, ну, такой, типа. Узбеки точно затащат, там тупо стрельба лучше намного, пишет Энгрин. Ну, как вариант, да, как вариант. АВИК на центре, как минимум, должен чекать в начале. Кстати, тоже да, кстати, да. Ну, ладно, медитатор э, не так давно начал э, учить игру со снайперской. Ой, Снегурка! Трипл, мать его, килл! Ну, теперь Дэн должен затащить. Дэн один против двоих. Нет, куда? Никакой сейф! он просто заруинил только что старание Снегурочки. Эх. Какой кошмар. Я, я купил впускной коннектор? Может, коллектор? Многие уверены, что СВХ играть не за шквар. Ну, есть такие, есть, я не спорю, да. Но надо же понимать все-таки, что это, да, такое как бы. 8-3. Ну, в любом случае, этот момент, хоть Медитатор и не выиграл, но насколько он был красивый момент, я имею в виду. Ну, может, и Медитатор, конечно, в этот момент тоже был красивый. Я уж не знаю, но, блин, это было здорово. Это было реально очень-очень здорово. Ой, якут, смотри. Наглый якут поплатился за свою наглость. Тэнкс, теремок, по минусу медитатор со снайперской винтовкой. Ну, позиция, конечно, такая себе. Но ладно, два минуса он, по-моему, успел сделать, если я не ошибаюсь. Первый вроде был тоже за ним. Снегурочка. Разменчик. Тэнкс со снайперской винтовкой, но ну, не успевает никого увидеть. Клинк на точке Б сказал, затащено. 9-3. Ну, очень уверенная атака, хочу сказать. Очень уверенная у угольных узбеков. Атаковать получается, ну, как по мне, получше, чем обороняться. Если мы берем в... <говорит> <говорит> <говорит> а, господи, если мы берем в расчет предыдущую карту. <говорит> Странный медитатор в плане выбора позиции. Ну, я тоже, да, как бы считаю, что это, конечно, не очень однозначные позиции, но... Это его право выбирать. Где хочет, там и стоит. Вот, расстрелял Чегевару. Кстати, вместе с Пабло они остались вдвоем на точке Б. И тут, в принципе, можно спокойно получить поставленную бомбу на точке А. Тем более, она еще и на руках у Стив Майстера. А, Стив Майстер уже бежит на точку А. Ну, выбить такое можно. Потому что можно сейчас разжиться девайсами, которые вот здесь вот аккуратненько лежат. Но я бы, наверное, даже подумал... Вот, например, Фомасик, ну и калашик, например, да. И даже диффузы можно подобрать. Вот, да. Но я бы не думал о ретейке. Так как дифузаты никто брать не стал почему-то. Там вся точка Б в дифузах лежала, но их никто не стал брать. Ну, поэтому на перестрелке только 13 секунд остается. Поэтому этого мало, мало, господа. Медитатор, можете уже убегать с точки. Пабло, ну, тоже уже не... все равно уже ничего не сделать. Диффузов-то нету. Все. Нету диффузов, медитатор. В этот раз... Нет, с диффузами? А, да-да-да, медитатор-то у меня в барах не отображается. Все. Вот, блин, 21-й. Тогда окей. Тогда окей. Я-то просто смотрю, диффузов в барах нету. Поэтому и думаю, что у них диффузов нет. А оказывается, они у медитатора-то были, потому что он не отображается. А так нет, он бы не успевал, если бы диффузов не было. На дефьюз нужно 10 секунд, он подбежал дефать на 8. Если бы не дефуза, то все. Это была бы Габелла. <свистит> Вау. Тэнкс. Неплохо разменялся в Зиге. Че Гевара попытается, по всей видимости, сделать еще один минус. И открыть тем самым доступ к точке А. Ну, кстати, он и так, по сути, уже. А 21 админит. Нет, я не... Конечно, я категорически не говорю, что он там какой-то плохой или обижаюсь на него. Не-не-не, не подумайте. Ой-ой-ой, Пабло. Как подкараулил в спину соперника. Где соперник? Медитатор на Б до сих пор. Медитатор! Медитатор! При выходе на точку... Ну, какая польза от вас на точке Б, когда у вас уже там А просто горит, полыхает? На месте Стив Мастера, кстати, я бы вообще не стал бомбу ставить, а остался бы в зигзаге просто ждать стяжки Медитатора, потому что его ретейки всегда идут, к слову сказать, э -э через зигзаг. Ну, будем чекать длину. Ну, грубо, конечно, и грубо и неправильно сыграно Стив Мастером, но респект Медитатору не промахнулся и затащил раунд. 9-5. А стримили когда-нибудь, к примеру, Симс 3? Нет, более того, в Sims даже не доводилось играть никогда вот в своей жизни. CS в этом плане удобно сделано. Все видно, что у кого имеется. Да, да, да. Поэтому я и люблю больше комментировать CS GO. Ну, как. Ее не... удобнее комментировать. Во много раз удобнее. Чего дальше? Чего дальше можно увидеть? Можно увидеть снова позицию от медитатора. Ну, один минус сделан, да? Понятно уже, что все под точкой А, полная тишина, гробовая. А, и Тенкс отправляется на точку Б со снайперской винтовкой и своими тиммейтами, между прочим, да? То есть, ну все, проход оформлен. Смотрим на скорость перетяжки игроков обороны. Но уже, кстати, на меду. Уже что-то. Уже что-то. Вот это ляпнул, вот это ляпнул. Я не могу по-другому сказать, это действительно был такой ляп по голове оппонента, но молоток медитатор, молоток. Минус от э, Стив Мастера, теремок ответочка, ну и на гусе последний у нас живой игрок команды а, Галины Узбеки забирает Пабло и зачем-то жмет в медитатора, зачем-то жмет в медитатора. Зная, что у него есть снайперская винтовка. Ну ладно, Медитатор очередной раз. Молодец. Стив Мастер очередной. Руин раунда. 6-9. Итоговый счет первой половины. У Медитатора им с деглом круче, чем у Нео. Точно, точно, да. Медитатор зациклишься на игре с АВП с его стилем игры. Он бы в закрытую с Калашом и М4 больше пользы принес бы. Ну... Но... Я вообще, в принципе, не всегда считаю, что нужно сидеть именно в закрытую. В большинстве, кстати, случаев напротив э, нужна... нужна более открытая позиция как раз-таки. Нужен сбор информации для игроков обороны в первую очередь. Если у команды этим никто не занимается, так и все. Так без инфы все равно не сыграть адекватно. Быстрый старт второй половины, дорогие мои друзья. Галина Узбеки 9 раундов за душой. Команда на релаксе 6 раундов. И все вполне себе здорово и круто пока что получается у одной команды и у другой. На релаксе сыграли хорошо первую половину, потому что взяли 6 раундов. Галина Узбеки сыграли хорошо первую половину, потому что выиграли ее. Так что есть неплохие шансы увидеть... Очередную потную баталию, как вот по принципу того, как мы видели первую. Тэнкс. О, игра от отдачи. Ну камон, ну серьезно. Иг... Че Якут делает? Что они делают? Оба! Обе команды, что они делают? Бомбу поставили, медитатор. На нож! На нож! <с> На нож. <с> Заметьте, заметьте, медитатор Большую часть первой половины просидел вот здесь со снайперской винтовкой Теперь он лежит здесь с ножом под ребром Символично, символично 10-6 Так вот Почему одни решили сыграть от отдачи точки А вторые решили сыграть э, зачем-то в агрессию И когда им точку отдали, вместо того, чтобы окопаться и сидеть на ней Они взяли и начали выбегать куда-то Дико странный раунд. Ну просто дико странный раунд. Не должны были на релаксе проигрывать его при том, как его решили обустроить Галина Узбеки. Да, ну там, может быть, э, при ретейке у Галины Узбеков все было бы хорошо. И на релаксе его все-таки проиграли бы, но должен был бы быть ретейк. Ну, как минимум. Вау, Теремок. Отличный спрейдаун. Два кило сразу сейчас влетело. Дэн и Медитатор вдвоем. Ну, какая тишина-то прям Медитатор сидит под Б И заходить он будет именно туда, да, то есть Действие Дэна Это перетяжка к своему тиммейту Ну Окей, минус по стив-мастеру Уже дает понимание того, что разыгрываться Будет точка Б, на Б у нас теремок Ну, открывается под него медитатор Тут на выручку приходит клинк и на пару клинк с а, тенксом а, делают два фрага, разбирая очередной раунд от своих оппонентов. 11-6. <coughs> Ты CSGO комментировал? Да, Максуд, конечно, комментировал. На канале достаточно большое количество записей. Якут перестреливает Клинка, и, в общем, нет игрока, который мог бы разменять, и в этом огромная трагедия для команды Галлина Узбеки, они получают, в принципе, потенциальный проход через длину, и удерживать здесь ну, можно, конечно, пытаться, да, но согласитесь, два игрока под кт Это не самое лучшее средство удержания атаки на точку А. Плюс еще и в спине Снегурочка была. Хитрая Снегурка забежала в тыл врага. Кстати, атака не стала пушить точку А. Грамотное решение, на самом деле, да. Растягивают. Растягивают. Просто растягивают и все. Пабло в голову Стив Мастеру. Теперь у нас Че не отображается на барах. Все из-за 21-го. Ах, он 21-й. Че Пропустил соперника в точку. И бомба, кстати, на Б, не на А. Но зато уже есть информация о том, что на точке Б только три игрока атаки. Я не думаю, что от этого намного легче. Игрокам обороны, разумеется. Но нет, такой не ретейкнуть никак. Чегевара Гевара минус пал... Пабло, Пабло, Пабло, Пабло, последним остается Дэн, и вместо того, чтобы Тэнксу перестреливаться с Дэном, он с ножом в руках бежал к бомбе. Вот! 11-7. 21-й случай, мне брат Дуримар, Ну я уже подмечал это, Юр, подмечал, но нет. Приветствую всех, всем салам, Израил, приветствую и вас. Ну, в общем, 18 раундов уже сыграно. Снегурка просто с ноги сейчас вынесла Тенкса. Чагевара хоть и вынес также Снегурку, но... Тут чувствуете, да, чувствуете, что... Э Размены, понимаете, еще пока непонятно. Медитатор с авиком крышует точку Б. Крышует грибы. О! А там голова! А там голова и минус Стив Мастер! Ну, Стив прям... Не перест... Остает меня радовать сегодня. Такие штуки делать просто вообще. это даже специально не умудришься, на самом деле. Но, ну, минус от теремка. И все-таки поражение для команды на релаксе. 12-7. Так вот, да, Стив Мастер, кстати, уже косячит далеко не первый раз. Ну, то есть, тут не надо быть особо умным, чтобы понимать, да, что к чему. Стоя вот здесь, чекая мидл. Ну, тебя с Б видно, как бы, да. Держу в курсе, что с Б вообще-то видно. Такая вот небольшая тонкость, знаете ли, да. Не каждый ее, между прочим, осознает, когда стоит на грибах и чекает мидл, но чекать мидл нужно все-таки осторожнее. Стив мастер! Все. Многоуважаемый вы мой, вы только что загладили все косяки, которые совершали до этого. Три кила на длине. Атака замечательно вышла. Дэн последний со снайперской винтовкой. Ну. Снайперская Фин винтовка, господи Снайперская винтовка здесь, конечно, является плюсом Потому что бомба лежит на длине Ее бы как-то не мешало бы забрать на самом деле, да? Но... Все-таки один в пять В пять же? Да, один в 5. Не попал Бать, Как можно было не попасть? <зас sık> Загадка века На рекламе есть кто-нибудь? Есть, Клинк вот, услышал. Услышал подъем бомбы. Но тут надо было сразу десантироваться и убивать. Очевидно. Ну, отпустили Дэна. Дэн второй раз промахивается. Ну, хорошо, хоть не промахивается третий. А видите, да, вот этот прикол, кстати? А зачем? Зачем сейчас вот эта М-ка выстрелит в Точи Гевара? Зачем он начал стрелять, если четкая информация есть, что соперник в яме? 13-7. Если честно, как будто МС на фасткупе соло-микс играют. Зарик, так это люди, играющие на паблике. Они не играют на фасткапе, в принципе. Ну, может, кто-то какие-то там рандомные каточки и катает. То есть их не надо сравнивать с фасткаповскими игроками, потому что идеология паблика это просто почилить. Идеология фасткапа это играть, как бы соревновательные игры 5 на 5 формата. Собственно, поэтому это абсолютно, конечно, разница Абсолютная разница Медитатор Со снайперской винтовкой вновь Но все-таки, наверное, держать позицию Лучше, ну, какую-нибудь хотя бы Вот отсюда, да Это была бы более полезная Позиция для снайперской винтовки Нежели чекать короткие дистанции Которые может чекать тот же самый калаш Или да что угодно Даже глок Развалили, развалили, развалили. Серьезно, дамы и господа, угаленных успех... успехов, угаленных успехов не успех определенно. Тенкс и Теремок по минусу, а вот теперь, кстати, шутки, то можно уже и отставить в сторону. На самом деле Снегурочка и Пабло остались вдвоем с пистолетами против девайсов. Теремок, ой, Снегурка, тащи! СНЕГУРОЧКА все таки нет Ну и у Тэнкса есть дефьюз ты. На неудачу для команды Релакс 14-7 О, а я уже скучал Думал, сегодня не зайдут Боты Спам-боты Ну, спам начинают приходить обычно, когда онлайн где-нибудь выше 70 поднимается. Вот они прям все вот вчера заходили, на первый игровой день заходили, на третий, разумеется, как-то не зайти. Если первые два дня были, а на третий не зайти. Ой, теремочек! Два минуса. Ну, тут, конечно, прям да. Прям да. Третий минус. Теремок в прыжке еще наваливает медитатору. Минус от Че Гевара и матчпоинт. Так, кто там на кого накинулся? Ребята, вы там давайте не, это, не ссорьтесь. У нас чат мирный, мы никогда никого не оскорбляем. Мы всегда вежливы относительно друг к другу. Мы никогда не ведем себя плохо и никого не ругаем. Так что не накидывайтесь там ни на кого, давайте это. Это типа боты, которые за бравую политику Володи топят? Какую в смысле? Не, там что-то это про секс, секс боты, короче. спам -боты, точнее. Минус от теремочка, тюремон... минус от Дэна. Оборону, кстати, разнесли. Так-то вообще-то. Че с тенксом остались в паре. Тут не ссорится, все хорошо, а, ну все отлично. Ай, вот это да. Вот этот прилет, медитатор. Минус. Ну все. Тэнкс на сейве. <реклама> Максимально далеко убежал, чтобы, не дай бог, не заделал. Ну, тут можно было даже там еще стоять повыше. Все равно бы не заделал. Хочу Трейна или Инферно. А вот нет, нет. Только Тускан. <смех> только Тускан. Ну, давайте ставки, дорогие друзья. Камбэк из Риэл или нет? Медитатор! Навалял чегевари, Вот это начало. 5 4. Прям сходу. 10 секунд раунда не прошло. Медитатор уже казнил одного из оппонентов. Просто казнил. Половина лайфбара еще и у Тенкса осталось, Но тут... Не знаю, не знаю. Мне кажется, что начинаются проблемки вот тот самый синдром 15-го раунда. Дэн и Якут. еще по одному минусу Теремок э, в зигзаге последним остается в живых. Ну, четыре соперника. Мне кажется, Теремок мог бы на самом деле попробовать-то, да? То есть, ну, я имею в виду, мог бы затащить-то определенную. Ну, вот. ну, вот. вот. А кто-то там в чатике у нас писал, да? У Теремка нету разброса. Ну, где же нету разброса? Если у него нет разброса, то что он тогда сейчас минус не сделал? 15-9. Так, чатик у нас не верит в э, камбэк из риэл. Печально, печально. Я думаю, команда на релаксе запомнит. Запомнит и скажет, что ну ладно, ладно. <laughs> ладно, ладно, не верили в наш камбэк? А мы откамбэчим вам назло. Ну, тут, конечно, экономический раунд, поэтому я особо здесь и не уверен в чем-либо. Хотя как вот, опять же, танк с девайсом, зачем-то... Зачем, когда все остальные с пистолетами? Много вопросов, мало ответов. Три кило в догоночку, 15-10. Лагал же ведь и не попал теремок Да нет, ну что вы Ну, вы просто, наверное, не очень понимаете 3 кило от меня э, Что такое нет разброса? Нет разброса это встреча с человеком, который заканчивается смертью Представьте, скорострельность калаша какая Огромное количество пуль в секунду, да, вылетает вот так глобально Одной секунды достаточно, чтобы погибнуть То есть, если вы не ставите хедшот человеку, то он вас убивает в любом случае Вот что такое нет разброса Разброс у него есть. Это же видно. Тем более, когда он лагал. Ну, лагал соперник, предположим. А прицел тогда почему ставился выше соперника? чегевара Не удается чегевари затаранить. Это 15-11. Как знал, что затащит, затащит узбеки. Энгри, ну пока рановато. Рановато. Удается Тэнксу пропрыгать, и, видимо, это снайперс. Вот где должен быть по классике снайпер на точке Б, все-таки, на мой взгляд. Не говорю, что это единственно правильное решение, но, на мой взгляд, должно быть именно так. Хаешечка на длину залетела хорошая. Здесь попытка прямо на ноге идти, не останавливаясь. Медитатор в спине пытается помочь. но помощь от Медитатора пока такая себе на самом деле. Но бомба все-таки устанавливать. Два игрока осталось, это Теремок. И только Чегевара уже, потому что Теремок погиб. Ну, Чегевара позиция это хорошая, с учетом того, что он как-то мог бы, если поспешил бы, да, забрать соперника. Ну, ну я не знаю, ну, ну, медитатор порой, ну, такие вещи делает. Ну, такие вещи делает. Ну, серьезно, можно так разве играть? Что это нахрен было? Савиком вот здесь сидеть. Чтобы что? Чтобы что здесь сделать? Какой профит от этой позиции? А с длины никто не придет. Инфа 200. 200% даже. Ладно, да, неоднозначно, конечно, неоднозначно. 15-12. Три раунда и на релаксе от откомбечит. И очень зря, кстати, Галина и Узбеки расслабляют булочки, потому что сейчас в эти булочки будет прям... Хорошо залетать. Почему, даже, думаю, не стоит объяснять. Потому что экономика сейчас закончится. И придется потом раунды с пистолетами. Проигрывать хочу заметить. Ой. Вот это я сглазил. 16-12, дорогие друзья. Не успел даже фразу договорить, что сейчас камбэк будет, как команда Галины и Узбеки все-таки собрались и выиграли. Не верил до последнего, что такое вообще в теории возможно. Но оказывается, что возможно в этой ситуации многое. Что ж, Галина Узбеки два матча сегодня сыграли, и все два матча сегодня выиграли. Респект ребяткам, ну а мы с вами отправляемся смотреть следующий матч.